Представьте себе фамилию и должность. Александр Таптегин, компания Профилапка, знаешь. Александр, расскажите, вот вы сегодня представляете какую отрасль в данном случае и для вас какой интерес представляет данная конференция? Да, я представляю отрасль нашу компанию маркетинговая и IT-компания. Помимо того, что сегодня-то я наверняка уже думаю многие комментарии давали касаемо изменения законодательства, финансовых условиях. Никита Евгеньевич да, прокомментировал, что все, то есть новое время пришло, то есть факт, это уже все будет, к этому надо просто уже идти, меняться. Это первое. Второе, то есть это изменение, это опять же не только в законе и в финансовых условиях, да, то есть это изменение продуктов. в целом подход к рынку продажи. Вот, то есть одни из коллег уже сказал уже, что конкурировать в цене это не эффективная модель, да, то есть надо конкурировать продуктом. Вот за счет этого повышать свою маржинальность. Вот для того, чтобы конкурировать продуктом, надо делать исследования, чтобы делать действительно качественный, востребованный продукт, да, то есть, и, и за счет этого получать э, премию к рынку, продавать дороже, по-русски говоря, да, то есть, И в том числе потому, что сейчас становится невыгодным продавать на этапе котлована, на ранних стадиях строительства, поэтому надо идти к более высокой готовности и за счет опять же этого продавать дороже. Вот. Еще один момент, то, что сегодня звучало, это использование бим-технологий. То есть это на этапе проектирования, на этапе управления строительством, проектный подход, в принципе. Но хочу сказать, что мы вот работаем очень много с региональными застройщиками. И мы в партнерстве со Сбербанком мы их подключаем к IT-платформе Сбербанка Думплик. То есть помогаем ну, то есть реализовывать эту выгрузку на витрину. Хочу сказать, что 80% до 80% региональных застройщиков не используют практически никаких средств автоматизации. И прежде чем говорить про бим технологии да, то есть надо сделать да, первый шаг, надо начать автоматизировать э, продажи, э, маркетинг. Да, за счет этого опять же понимать, управлять продажами, понимать э, скорость увеличивать, сервисная составляющая через это тоже увеличивается. Да, то есть и Появляется в первом шаге к автоматизации появляется понимание бизнеса, понимание продаж, эффективности продаж, появляются аналитические отчеты. Отчеты этого, опять же, можно использовать методики динамического ценообразования, ценообразования, опять же, повышать маржинальность, опять же, расти в эффективности. Вот смотрите, вы говорите, вы выявили 80%, да, да. как бы не использую А насколько лояльны из них, вот за эти 80% э, насколько, они, насколько готовы? или консервативны все-таки? Все? Большая часть из них консерватив. По ряду причин. У кого-то был там, печальный опыт, да, то есть не получилось. У кого-то есть другие опасения. То есть это небезопасно. Ну хотя можно поспорить, да, чтобы безопаснее. Excel, да, которая в любой момент может потеряться, там упасть сервер, еще, либо облачная технология, которая много уровней, там бэкап и, там, в принципе, ничего не теряется. То есть очень много либо общая консервативность, да, то есть так привыкли, так удобнее, так пока понятнее, так пока получается, да, есть, Но тем не менее, то есть как бы меняется, меняется. Рынок -то, ну, то есть. Есть у вас какие-то прогнозы? Ну, наверное, они будут такие: депрессивные, пессимистичные, но сколько игроков все-таки с рынка выберут после изменения? После вот, изменений именно связанных с теплотекущей, да, которые происходят, ну, слово сказать, я бы лучше потом, оптимистичный да, там прогноз предпочел, но я думаю, что все равно до 20-30% они какие-то либо очень серьезные сложности испытают, либо действительно будут большие проблемы. Спасибо за комментарий.